Здравствуй, здравствуй, здравствуй! Рад видеть тебя, мой замечательный зритель! Я расскажу тебе сказку. Нет, я расскажу две сказки. Или три. Но дай мне слово, что четвертую, пятую и много-много других сказок, рассказов и стихов ты прочитаешь сам.